Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео я бы хотел с вами поделиться своей историей, как я стал психологом по тревожным расстройствам. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем движущая сила моей работы, почему я буду продолжать это делать на протяжении всей своей жизни, и что позволяет мне каждый раз вставать по утрам с хорошим настроением, быть довольным своей работой, обстоятельствами. Я, знаете, помню еще такой момент, вот я выхожу из школы, какой-то летний такой период, то есть погода отличная, солнышко светит, по-моему, только недавно еще были холода, а тут вот уже весна, уже тепло, и ты собираешься в школу, то есть я еще учился школьником, и я вот иду и думаю, вот мне сейчас переходить дорогу, у нас там даже светофора тогда еще не было, и думаю, вот меня же сейчас может забить машина. И получается, все мои планы на жизнь могут пойти кувырком. Почему я вообще иду в школу? Вот я задался эти вопросы. Потому что я хочу своего будущего какого-то. А для чего мне это будущее? Для того, чтобы добиться каких-то своих целей. А для чего мне это? Для чего мне добиваться каких-то целей? Потому что я думаю, что это сделает меня счастливым. То есть, я тогда подумал, значит, только достигнув цели, я стану счастливым. Поэтому я и стремлюсь эти цели достигнуть. Но я могу попасть под машину. Меня может сбить машина насмерть, или я стану инвалидом, и я смогу цели не достигнуть. А может быть мне что-то не удастся, может быть у меня возникнут проблемы или еще что-то. То есть у меня может быть множество препятствий на пути, которые не дадут мне дойти до цели. И вероятность, что я до цели дойду, она очень маленькая. То есть, больше вероятности, что меня что-то будет от нее останавливать. И тогда я задался, задался таким вопросом, что, получается, я могу не быть счастливым в этой жизни. Понимаете, то есть, меня может быть машина, и что, значит, я уже не буду счастливым? То есть, если я не добьюсь своих целей, там, не стану каким-нибудь э, крупным деятелем, политиком или президентом России, значит, все, моя жизнь пройдет несчастно. И тогда я подумал, блин, зачем я тогда иду в школу? То есть, вообще, зачем все это -то надо? И тогда я понял, что в конечном итоге я стремлюсь к тому, чтобы жить радостно, комфортно и счастливо. То есть я добиваюсь цели для того, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Но это же абсурд. Если я хочу быть счастливым, я должен быть счастливым уже прямо сейчас. Чтобы даже если я не достигну цели, я прожил счастливую жизнь. Понимаете? И вот тогда я осознал это. Если вы поняли сейчас что я сказал напишите в комментариях под этим видео я понял я буду понимать, что я не один, кто это осознал. то есть я осознал, что я должен быть счастливым уже здесь сейчас и я тогда задался вопросу так ну окей, то есть если мне надо быть счастливым здесь сейчас, потому что я стремлюсь к этому, тогда как мне это сделать максимально быстро, что мне для этого нужно? И тогда я понял, что это вопрос, наверное, не обстоятельства вокруг меня, а вопрос какой-то психологический. И я тогда подумал: о, психология. То есть надо что-то там посмотреть по поводу вот этого. И я тогда очень много начал изучать именно психологию, потому что я действительно думал о том, что, блин, здорово было бы, если бы э, я жил своей жизнью, то есть чем-то занимался достигал, сталкивался с препятствиями, преодолевал их там или еще что-то, но при этом все время жил счастливо, было бы здорово, и я, соответственно, начал это все изучать, я начал изучать книги по психологии, Фрейда, психоанализ, психотерапии, то есть тогда еще даже таких книг-то особо не было, приходилось ездить куда-то, высматривать, заходить к знакомым, увидеть у них какую-то интересную книгу там по психоанализу, брать ее, читать ее, пытаться вникнуть в это, а я школьник, я максимум там психология для мальчиков потом институт то же самое но ты же когда такой молодой ты еще не знаешь чем ты хочешь заниматься что это вообще такое да ты там ты вроде счастлив там и так далее и все вроде хорошо было я как бы понял то есть я много изучал людей для меня они были очень интересны всегда и я как раз чувствовал что я кайфую от жизни то есть от того что происходит я от всего кайфую кайфую от уроков от пар от спорта от встреч с друзьями от всего что происходит в жизни от всего как-то было хорошо и я был действительно счастлив и потом начал зарабатывать деньги то есть я пошел заниматься предпринимательством и тогда я думал, что вот есть ценности, типа там машины, там еще что-то. Но потом я осознал, что для меня вот это вот все, это деньги, они как бы, но ну, не являются они для меня ценностью. Ну не такой я человек. То есть мне сами деньги как таковые не так нужны, потому что сами мои желания они не не требуют больших денег. То есть то, от чего я получаю удовольствие, это, допустим, то, что я наблюдаю, как растут и развиваются мои дети. И когда я занимаюсь любимым делом. То есть мне не нужен Porsche Cayenne под окном, смотреть на него, чтобы радоваться. У меня уже был такой этап, и поверьте, это мне никакого удовольствия не приносило. И в тот момент я начал понимать, что то, чем я занимаюсь большую часть времени, то, как я работаю в предпринимательстве, в компании это было тяжело и неправильно для меня то есть я развивался мне было интересно в а том интерес пропал и я понял что все дальше я уже так не смогу это бессмысленно и я понял что мне надо искать что-то новое для себя что-то что мне будет нравиться знаете как э, я задался вопросом надо найти ту деятельность которой я реально могу заниматься всю жизнь и тогда я подумал а если я так хочу почему бы мне не стать психологом то есть для меня это реально как бы все совпало в этот момент, и я осознал, что то, чем я хочу заниматься, называется быть психологом. Я обучился, потом начал вести практику, это было ужасно, то есть это было очень тяжело, потому что обстоятельства, в которых ты приходишь, это просто такие руины психологии, никто ничего не знает, никто ничего не умеет, каждый работает сам по себе, со всеми теми проблемами, которыми обращаются. И потом я начал осознавать, что есть определенные такие техники, методы когнитивно-поведенческой психотерапии, которая близка была мне на основе той психологии, которую я уже изучал, да, когда мы работаем с мировоззрением, потому что от этого пляшут эмоции и все остальное. И тогда я понял, что этот подход и те распространенные проблемы, которые я считал реальными, понимаете, то есть... Скучно, скучно работать с людьми, у которых э, не очень серьезные проблемы. Я понимаю, конечно, может это звучит как-то глупо, но при этом хочется, хочется, чтобы у человека были изменения в жизни. И чтобы ты был тем, кто приложил руку к этим изменениям. И это кайф. Вот это самый большой кайф. И я понял, что есть люди с тревожными расстройствами. Вот кто самый несчастный в жизни человек? Это человек с тревожными расстройствами я понял, что есть определенная категория людей в нашем населении, у которых тревожное расстройство, и что это какой-то процент, там, в районе 10, может быть, процентов от населения. Просто это не в, не в каждый момент времени у них сталкиваются они с этой проблемой, а в какой-то момент. Поэтому можно сказать, что да, это 10%. Но если прямо сейчас взять, то, наверное, не 10%, но всего из всего населения, наверное, будет 10%. Так вот, и я понял, что, блин, надо помогать людям с тревожными расстройствами. И потому что это как раз самые несчастные люди на Земле, которые живут каждый день в страхе, в негативных эмоциях. И моя задача научить их правильно воспринимать окружающую действительность, чтобы проживать эту жизнь радостно, комфортно и счастливо. И вот спустя время уже я все еще работаю с тревожными расстройствами, продолжаю это делать и буду это делать. Только потому, что я чувствую, что это те люди, это та аудитория. Вот вы сейчас смотрите это видео, значит вы к той аудитории относитесь, которым нужно э, поменять свое отношение к жизни, мировосприятие. И я хочу быть частью ваших изменений в жизни. Я хочу быть тем человеком, который сможет провести вас, вывести вас на новый уровень. То есть с несчастья, негативных эмоций и страхов перевести вас на уровень позитивных эмоций, счастья, спокойствия в вашей жизни. То есть дать вам возможность прожить эту жизнь радостно, комфортно и счастливо. И я считаю, что, ну, во-первых, у меня есть способности на это. То есть я как, знаете, как вот есть хирург, который умеет делать операции, а я тот человек, который умеет менять восприятие людей, работать с ними в этом направлении. То есть... Я как бы, если начну заниматься чем-то другим, я, получается, лишу людей возможности на лучшую жизнь. Поэтому каждый раз на канале, на моих других соцсетях я буду публиковать новые видео, новые посты для того, чтобы обучать вас, для того, чтобы нести эту информацию в жизнь, чтобы вы могли улучшить свое качество жизни, чтобы вы могли правильно все это воспринимать. И я уверен, что у нас все получится. Главное просто, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. Через каждый через день вы будете получать новую полезную информацию. И это будут короткие ролики вот такого вот формата, чтобы это сильно вас не грузило. Но при этом вы будете видеть, что постепенно ваше мышление меняется, начинаете лучше разбираться в этой проблеме. Вы начинаете лучше понимать, как из нее выходить. Поэтому в этом плане я вот только так вот и пришел к этому. То есть это, это скажем так, то, что я выбрал, и то, что мне нравится, и то, что доставляет людям пользу. То есть я приношу пользу людям, не всему миру. Я не занимаюсь другим вопросом, только людям с тревожными расстройствами. И я считаю, что это большая польза для меня лично. И вот это доставляет мне удовольствие. Поэтому вот, вот так все это и произошло. Если вам моя история понравилась, напишите э, о том, что в комментариях, например, что она понравилась, напишите, что вы хотите еще, что вы хотите спросить у меня еще, на что еще я могу вам ответить. И если вы не подписаны, подпишитесь. И я благодарю каждого из вас, кто смотрит меня. Всем пока.